Здравствуйте, друзья! Меня зовут Меликов Низан. Сегодня я буду собирать интерьерную композицию в кашпо с использованием борщевика. Вот такой вот каркас из борщевика я сделал для того, чтобы уже интегрировать туда растительный материал. Значит, из растительного материала я буду использовать алюм, калу и паллику. Много слов о интерьерной вертикальной композиции. В данном случае я стартовал от сосуда, который задает нам такую форму играли, за которую я старался не выходить. По цвету, значит, здесь я взял темно-фиолетовую гамму, насыщенные калы и алюм, такой монохромный темно-фиолетовый холодный цвет. По техническому составлению в данной композиции я использовал декоративный каркас, который я сделал, собственно, ручно из борщевика и проволоки. Данный каркас каждый из вас может сделать самостоятельно. Ставьте лайки, если данное видео понравилось вам. Пишите ваши комментарии, впечатления, вопросы. Обязательно отвечу и постараюсь помочь вам. До скорых встреч, друзья!